Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Алла Вишневецкая, и это обзор общих астрологических тенденций для знака Лев на август 2021 года. Если вы родились в августе, если вы Лев второй или третьей декады, то поздравляю вас с днем рождения. И в этом месяце происходит очень важное событие в вашей жизни. Включается соляр — это значит, что запускается новый годичный цикл. Поэтому август — это прекрасное время, чтобы ставить перед собой новые цели, задачи, Воспринимайте это событие как Новый Личный Год. В августе одной из самых активных планет является Меркурий. И к тому же в первой половине месяца Меркурий будет находиться все еще в вашем знаке. И это говорит о том, что интеллектуальная деятельность, разговоры, поездки, обучение ⁇ это то, что будет на первом плане. И очевидно, что в этом месяце вам предстоит многое обсудить. В этом месяце важно не только доносить вашу точку зрения, но также и прислушиваться к тому, что говорят окружающие. Важно быть в контакте, важно обсуждать все то, что давно назревало. С 1 по 6 число будет прям очень важный период в плане переговоров, так как Солнце будет в соединении с Меркурием в вашем знаке, и к тому же в оппозиции к Сатурну, и еще будет квадратура к Урану. Это говорит о том, что как раз таки необходимость искать компромиссы в этот период будет ярче всего проявляться. То есть в это время важно уравновешивать свое желание высказаться и настоять на своем, уравновешивать это с тем, что вы готовы слушать и слышать других. Это период потенциально конфликтный, но на самом деле... Смысл этого периода в том, чтобы как раз-таки выйти за пределы своего понимания и посмотреть на ситуацию со стороны. К слову, это взаимодействие планет может ощущаться вплоть до 11 августа. Поэтому как вы этот месяц начнете на таких энергиях и будете его продолжать вплоть до 11 числа? Поэтому, конечно же, в ваших интересах постараться мирно вот, воспринимать все то, что происходит в вашей жизни и искать компромисс. С первого по третье число будет еще один интересный аспект. На этот раз Венера будет в благоприятном аспекте с Ураном, и это может дать разнообразие эмоций, которые вы будете проживать в этот период, желания новизны. В целом данный аспект затрагивает вашу финансовую сторону жизни, поэтому могут быть спонтанные желания что-то купить, могут быть выгодные спонтанные продажи, но все же аспект Курану больше говорит о том, что нужно умело пользоваться случаем удачным. То есть это не так вот будет благоприятно проигрываться, если вы вот прям спонтанно что-то решите. Больше ориентируйтесь на свои желания долгосрочные и старайтесь их быстро воплотить, если будет благоприятная возможность. 8 числа будет Новолуние в вашем знаке, в вашем первом доме. И это очень важное событие для вас. Я уже упоминала о том, что начинается Ваш Личный год у многих, и Новолуние в Вашем Знаке говорит о том, что есть возможность перезапустить какие-то сценарии личного развития и отношений с окружающими. Это прекрасная возможность пересмотреть свой подход в тех или иных вопросах, пересмотреть цели и планы на будущее, пересмотреть свое окружение, кто действительно вот близок, а с кем нужно выстраивать отношения иначе. Конечно, мы можем пересматривать наши убеждения в любой день нашей жизни, но все-таки, когда это делать по новолунию, то будет ощущаться поддержка планет и конечно же такие решения будут более глубоко укореняться в вашу жизнь. с 10 по 11 число финансовая тема опять-таки выходит на первый план, так как Венера будет в аспекте к плутону и Нептуну, в этот период вы можете столкнуться с необходимостью принимать серьезные финансовые решения, это может быть даже вопрос распределения финансов, распределения семейного бюджета. Это может быть вопрос принимать какое-то предложение финансовое или не принимать. Это может быть момент взаимодействия с банками. Но учтите, что есть также и аспект к Нептуну. Поэтому будьте очень внимательны, желательно не подписывать бумаги и не давать в долг в этот период. На самом деле 10-11 число ⁇ это апогей данного аспекта, но ощущаться эти энергии могут с 6 вплоть до 14 августа. 11 числа Меркурий, планета коммуникации, переговоров, поездок, обучения, переходит в знак Деву, в свое сильное положение. И в этот период Меркурий будет находиться в вашем секторе финансов по 30 августа. Это говорит о том, что период весьма и весьма благоприятный для того, чтобы планировать свои финансы, расходы, доходы, для того, чтобы проводить аналитику. Если вы давно планировали взять под контроль свои траты, то лучшего времени просто не найти. В этот период вы можете начать вести подсчет и в целом это вот прям идеальное время для бухгалтерии если есть вот какие-то сферы в вашей жизни в которых нужно навести финансовый порядок то как раз таки можете планировать это на вторую половину августа 16 числа венера переходит в весы и будет находиться в этом знаке по 10 сентября Венера в Весах в сильном положении будет находиться, поэтому период подходит для того, чтобы устанавливать любые контакты, для того, чтобы начинать или развивать отношения. Многое будет завязано опять-таки на теме общения, так как Венера будет проходить по вашему третьему дому. Поэтому Старайтесь коммуницировать с теми людьми, кто вам близок, кто вам приятный, симпатичный. Это хорошее время для новых знакомств, но также это период, когда можно прокачивать свои умения, взаимодействовать с людьми. Поэтому время очень интересное, и можно эти энергии использовать как для рабочих вопросов, так и для личных отношений. 19 числа Меркурий будет в соединении с Марсом в вашем финансовом секторе. Это соединение, во-первых, говорит о живости, резвости ума, когда э, все ваши мысли направлены на решение каких-то материальных задач. Э, это может быть активный заработок денег, это могут быть и активные и весьма крупные траты. Но, с другой стороны, помним, что Марс ⁇ это планета конфликтов, поэтому не исключено, что вблизи этой даты могут возникать какие-то финансовые вопросы, которые будут заставлять вас бороться за свое, отвоевывать свое право что-то иметь, либо на что-то претендовать. И на самом деле важно в этот период находить баланс, так как может произойти слив энергии, когда вы на ровном месте затеваете скандал по мелочам. Но с другой стороны, этот аспект может подтолкнуть вас как раз-таки заявить о своих правах и о своих границах в каких-то материальных вопросах. Поэтому смотрите по ситуации. И главное правило — это не тратить энергию впустую и не затевать... вот какой-то разговор, если в этом нет смысла. Соединение Меркурия и Марс является одним из ключевых аспектов августа месяца, и его действие будет продолжаться вплоть до 24 числа. Это тот период, когда стоит быть начеку. 20 числа уран разворачивается в ретроградное движение, и это говорит о том, что целый месяц уран будет иметь минимальную скорость. И так как Уран проходит по вашему десятому сектору, который отвечает за жизненные цели, за наши ориентиры и для многих за карьерные вопросы, то в августе могут происходить перемены в вашей жизни, и эти перемены будут связаны как раз-таки с вашим местом под солнцем. И может решаться вопрос вашего социального статуса — в целом, Десятый дом очень широко себя проявляет. Это может быть и тема личной жизни, вопросы замужества, это может быть и карьера, и даже переезд, то, что связано с местом жительства, так как Десятый дом находится ровно напротив четвертого дома семьи и недвижимости. Но если, скажем так, более универсально рассматривать, то можно сказать, что это решение каких-то важных вопросов. И... Перемены могут быть резкими, неожиданными, и вы будете склонны в августе месяце действовать решительно и кардинально. То есть особо не будете брать себе время на раздумие, появится вот такая уверенность, что именно вот так нужно поступать. К тому же Уран разворачивается в аспекте к Меркурию, а это говорит о том, что Две такие интеллектуальные планеты будут взаимодействовать активно, и поэтому мыслительная деятельность будет очень активной в этот период. Могут приходить новые идеи, могут в вашем окружении появляться новые люди, которые будут подталкивать вас к новым выводам в вашей жизни. Поэтому старайтесь в этот период все-таки максимально включаться в этот процесс и менять то, что действительно уже назревало давно. 22 числа будет полнолуние в знаке «Водолей». Хочу сказать, что в предыдущем месяце полнолуние тоже было в Водолее. И это важный момент. Два месяца подряд в одном и том же знаке происходит полнолуние. И, безусловно, это создает большой акцент. Водолей — это ваш седьмой дом. Это сфера взаимодействия с другими людьми, это сфера ваших личных отношений. Очевидно, что тема общения с людьми является для вас значимой уже два месяца подряд. В этот период могут обостряться какие-то конфликты в личных отношениях, то, что вас не устраивает. Могут обостряться вот какие-то вопросы в деловых отношениях, которые давно требуют решения. В любом случае старайтесь обращать на такие моменты внимание и максимально вот убирать эмоции из этой темы. Старайтесь смотреть в корень ситуации и решать саму суть конфликта или вот какой-то задачи, так как полнолуние всегда нагоняет много эмоций и вам может быть сложно себя контролировать, еще там вот это соединение Меркурия и Марса. И это все вот внутреннее напряжение может выливаться на тех людей, которые находятся вокруг вас. Учтите этот момент и старайтесь все-таки вот, справляться со своими эмоциями самостоятельно. 23 числа Венера будет в аспекте к Сатурну. Это хорошее время для того, чтобы начинать долгосрочное сотрудничество, договариваться о чем то либо выполнять те вот обещания, которые вы дали ранее. Особенно это касается финансовой стороны жизни и темы отношений, то, что происходит в отношениях. С 25 по 26 число Меркурий будет в аспекте к Нептуну и Плутону. Это период, когда опять-таки финансовая тема будет давать о себе знать, и не исключено, что будет момент путаницы, либо попыток манипулировать вами и вашими решениями. Поэтому старайтесь все-таки более вот так отстраненное со стороны посмотреть на то, что происходит, и не принимайте важные решения в этот период, даже если они кажутся вам очень заманчивыми.